Binance Dex децентрализованная биржа Binance. Что это за зверь и с чем его едят? Приветствую! На связи Алекс Даймонд и сегодня мы попробуем с этим разобраться. Итак, для того чтобы попасть на DEX от Binance, нам нужно зайти на Binance.org и мы попадем на главную страницу. Если у вас еще нет кошелька BNB, то соответственно нам нужно его для начала создать. Нажимаем Create Wallet, попадаем на такое маленькое введение от Binance, где нам рассказывают, что Binance это лучший блокчейн на планете, что только вы отвечаете за сохранность ваших средств и если вы вдруг потеряете в кейс файл, пароль, приватные ключи, то к сожалению никто не сможет вам помочь. Поэтому за сохранность ваших средств отвечаете только вы. Ну и привычная мнемонические фраза приватные ключи, все это понятно. Далее нам предлагают ввести пароль, который будет содержать как минимум букву, цифру и символ. Повторить его. Далее соглашаемся со всеми политиками и скачиваем файл. Который будет помогать нам открывать наш кошелек. Окей, okay, далее нас переводят на запоминание мнемонической фразы. Те самые 24 слова, которые помогут нам попасть в кошелек или же получить к нему доступ. Эти 24 слова я скопирую в блокнот, но в идеале, конечно же, их куда-то просто записать на листок бумаги и убрать в недоступное для детей место. Также мы вот здесь чуть ниже можем увидеть наши приватные ключи. Приватный ключ, который мы тоже скопируем. Ну, или же запишем, или же запомним. Двигаемся дальше. Нас просят повторить нашу мнемоническую фразу, чтобы проверить, как мы ее запомнили. Таким образом ее повторяем. Видите, если мы ввели неправильное слово, то нас говорят, что введите верное. Нас сразу поправляют. И таким образом вводим все слова. Далее. Идем далее. И нам предлагают открыть наш кошелек. Итак, предлагается 4 варианта. В нашем случае мы можем воспользоваться либо файлом Keystore, да, либо же мнемонической фразой. Ну, Давайте с помощью мнемонической фразы это будет проще. Сюда я его ввожу. Хочу обратить ваше внимание, что пароль, который мы вводили в самом начале, он будет требоваться в любом случае при открытии нашего кошелька Binance. Поэтому важно, важно помнить не только приватные ключи, но и также вот тот самый пароль из букв, символов и цифр. Окей, okay, Открываем наш кошелек и попадаем прямиком на децентрализованную биржу. Здесь мы видим привычный биржевой интерфейс, где мы можем рисовать разные линии, разные какие-то подключать инструменты, какие вам нужны, ну и так далее. Вот там Fibonacci, всякие, видите, даже можно лайк здесь поставить. В общем, все, что вам нужно, вы здесь найдете. Окей, okay. на сегодня здесь, видите, представлено всего лишь три пары торговых, все они торгуются на сегодня к Binance Coin, к BNB. Ну, я думаю, это и логично да, для децентрализованной биржи от Binance. Далее здесь будут наверняка добавляться какие-то еще пары. Также у нас здесь есть, можем разный временной интервал выбирать. Да? Но ну, я думаю, это для тех, кто торгует на бирже, это все привычно. Здесь у нас стакан. Купить, продать. Окей. Двигаемся дальше. Значит здесь у нас кстати вот еще один момент есть. Есть несколько подключений да, к Binance. То есть вот я например нахожусь в европейской части, я могу выбрать DEX European Binance. Как я понимаю это будет более быстрый доступ, более быстрый отклик от биржи. Идем далее. Также у нас здесь есть Explorer. Это Explorer, в котором можно посмотреть все что происходит в блокчейне Binance. Значит, здесь мы видим, да, вот как генерируются блоки. Их можно пооткрывать. Можно попереходить по хэшам транзакций, посмотреть, что здесь происходит. Вот здесь видите блок хэш, который сейчас, и блок, который был создан до этого. То есть мы можем так покликать, посмотреть, что там происходило, когда, это было, когда этот блок был записан, сколько транзакций в блоке, кто валидатор данной транзакции и за сколько по времени это произошло на сегодня валидаторов не так много там их порядка 10 штук в этом на сегодня пока что Binance обвиняет что не такой уж и не такая уж биржа и децентрализованная но я думаю что со временем их будет гораздо больше То есть на сегодня это наверняка какие-то проверенные люди которые делают свою работу окей это мы смотрим блоки Здесь мы можем посмотреть, там мы вот перешли по хэшу, да, посмотрели, что здесь происходило, в каком блоке, время, что происходило, там трансфер или сделка, да, вот комиссия, в чем комиссия, ну и так далее, и объем сделки. Идем дальше. Если, кстати, у вас, давайте вот так сделаем, если у вас была какая-то совершена сделка, вы можете по хэшу ее найти. Вводите вот сюда, в поиск. Я думаю, если вы заходили на любой блокчейн, да, какой-то там эксплойер, то вы наверняка все эти вещи поймете и разберетесь. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще. Здесь курс BNB, это понятно. да. И смотрите, вот в транзакциях мы можем посмотреть, что происходит в этой транзакции. То есть это просто трансфер средств, или же это выставление ордера, или здесь есть... Вот, отмена ордера. Вот такая небольшая информация, которую мы можем отсюда подчеркнуть. Хорошо, давайте вернемся к бирже. Для этого мы нажмем вот Out Binance Dex. Попадаем обратно на биржу. Нажимаем Start Trading. Заходим в наш терминал. Здесь также у нас есть балансы, можем посмотреть. Вот те монеты, которые доступны сегодня, видимо, для ввода. Это наш кошелек Binance, который можно скопировать, нажав на эти два листка, да, либо же посмотреть QR-код. Можно посмотреть транзакции, которые происходили. Так как у нас кошелек просто тестовый для того, чтобы разобраться, что это такое, то, соответственно, у нас здесь никаких транзакций нет. Ну и плюс у нас здесь еще есть переключение языков, документы, фак, форум и тестнет. В общем-то здесь нет ничего хитрого, если вы пользовались биржами, это для вас это будет абсолютно привычно. То есть единственное здесь отличие в том, что эта биржа децентрализована и подразумевает то, что никто не может там, заблокировать ваши переводы, никто не может удалить ваш счет, изъять деньги со счета и так далее. То есть в отличие от централизованной биржи, здесь вы полностью владеете всеми вашими средствами и распоряжаетесь ими как хотите. Вот, посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что это будет один из крутейших продуктов на рынке. Все-таки это Binance. Они выпускают децентрализованную биржу достаточно вовремя. Я думаю, что на этом все. Можем закончить наш обзор. Если какие-то вопросы у вас возникли, то напишите в комментариях. Я постараюсь на них ответить. На связи был Алекс Даймонд. Всем пока!